что находится в рюкзаке обычного школьника, тетрадки, учебники, пластик, сникерс, сменка, еще тетрадка, линейка, физра, очки, ракетка, карандаши, apple jack, ключи, телефон, деньги, рисунок, чупа-чупс, морковка, опять тетрадь, дневник, нитки, учебник, ножницы, коч, фигня, заколка, мяч, Пенал, черновик, монетка, личный, бусы, Power Bank, крошка, слайм, значок, корона, атлас, еще тетрадь, ключ, брелок, водичка, еще слайм, тесты, браслет, стиратель, еще стирать, опять стирать. Аналогично, хватит уже стирать, есть последний. О нет, только их там. Ну все, последний.